Всем привет, с вами Булавцев Михаил и канал Дом Вверх Дном. Сегодня мы с вами отойдем немного от темы строительства, ремонта, дизайна интерьера, всяких обзоров техники и советов по дому. И затрону тему сегодня графического дизайна, работы с фотографиями, составление открыток, коллажей и тому подобное. Надеюсь, данная тема кому-то будет в текущее время большого количества всевозможных приложений, фоторедакторов полезно. Тем более, никакие фоторедакторы и приложения на телефонах, на компьютерах не смогут сделать такие коллажи на несколько десятков фотографий. Как вы видите, на примере на, в один из праздников донорских, я являюсь почетным донором России, делал такой коллаж. При увеличении видно что это мои фотографии, все личные. Сегодня я расскажу, как сделать абсолютно любой калаш из ваших фотографий. Форму выбираете сами. Соответственно, мы с вами выберем сейчас форму, заполним фотографиями, сделаем фон, и будет у вас такая вот картинка. Удобнее всего делать, по крайней мере для меня, это в программе для подготовки презентации Microsoft PowerPoint. Для этого нам необходим новый слайд. Мы выбираем с вами фотографии, вот 26 фотографий выберу первых попавшихся и добавляем их в презентацию. Так как фотографий много, то работа с презентацией может немного притормаживаться. Не переживайте, главное, наберитесь терпения. У нас открылись, вот мы видим фотографии. На самом деле их здесь, как я уже говорил, 26. Чем удобна работа в Microsoft PowerPoint по сравнению, например, с любыми другими графическими редакторами. В принципе, можно такую, такой коллаж сделать где угодно Тем, что здесь одновременно можно выделить большое количество В данном случае все наши фотографии Для их одновременного редактирования, изменения размера Или наложения каких-либо там эффектов Для того, чтобы нам уменьшить эти фотографии в размере Причем пропорционально, чтобы все они были одинаковые по размерам нам необходимо их все выделить. Для этого на клавиатуре нажимаем сочетание клавиш Ctrl и английскую A. Вы видите, что все фотографии у нас обрамились с такой рамкой. И теперь за любой угол, верхний, нижний, левый, правый, мы нажимаем и тащим в сторону наши фотографии. При достижении нужного размера, допустим, пускай будет так, мы отпускаем клавишу мыши, наши фотографии все уменьшились. Напомню, здесь 26 фотографий. В случае, если вам необходимо будет увеличить или уменьшить размер фотографий здесь указанных, мы также нажимаем Ctrl-A, выделяются все фотографии, и мы одним действием их все изменяем. Итак, сейчас нам необходимо их будет раскидать по нашему полю для удобства создание коллажа И вот все 26 фотографий мы раскидали по полю для удобства составления картинки. Видим, что некоторые фотографии у нас перевернуты. Нажимаем на фотографии, которые необходимо повернуть под углом. И сверху у нас отображается вот такая изогнутая стрелка, с помощью которой мы можем вращать наши фотографии под любым углом. В настоящий момент выровняю их все по отображению по-удобному, а в дальнейшем уже будем их составлять под углом. Теперь нам необходимо будет а, все фотографии, но ну, не необходимо, а можно все фотографии а, изменить в плане рамки. Сделать, сейчас а, рамка у нас четкая, ровная, строгая. А, мы можем сделать а, мы можем сделать рамки из представленных в PowerPoint шаблонов абсолютно любые. Допустим, сделаем рамку с вот такую вот белую, чтобы четче выделялись каждая из этих 26 фотографий. Теперь нам необходимо выбрать шаблон. По которому мы будем строить уже будущую картинку Будь то сердце, как на слайде ранее Какое-нибудь солнышко, шар, мяч То есть абсолютно любую картинку, которую вы пожелаете Выбрать ее можно в интернете, в поисковике Вбить то, что вам необходимо Или, допустим, выбрать здесь в Microsoft PowerPoint Раздел «Вставка» Выбираем фигуры. Ну, допустим, давайте сейчас снова повторимся и сделаем сердце. Рисуем сердце любых размеров, которые, которые вам необходимы. На заливку, толщину линий, цвет заливки мы не обращаем внимания. Нам сейчас нужно просто согласно вот этому размеру установить фотографии. Сейчас, если мы Перетащим фотографию на наш шаблон. Мы видим, что фотография у нас получается э, за шаблоном. Нам необходимо шаблон поместить в самый зад, э, в плане наслоения. Для этого нам необходимо по нашему шаблону, в данном случае сердце, э, щелкнуть кнопкой, правой кнопкой мыши и выбрать «На задний план». Все, сейчас у нас все фотографии будут оказываться впереди. И теперь мы с вами расставляем все фотографии, подчеркивая имеющиеся контуры нашего шаблона. И с помощью стрелки поворачиваем каждую фотографию чуть-чуть дабы повторить э, этот самый контур шаблона. При необходимости мы с вами можем какие-то фотографии перемещать на передний план или также отдалить на задний. Например, есть фотографии, которые хочется выделить вперед. Для этого мы также щелкаем по этой фотографии правой кнопкой мыши, выбираем на передний план. И она у нас появляется впереди. Соответственно, чем меньше фотография у нас в коллаже, тем четче будет коллаж. Здесь главное еще соблюсти как раз ту границу между размером фотографии и четкостью ее, что, вы, что, что или кто находится на этой фотографии, чтобы можно было понять, что это фотография, что это шаблон из фотографии конкретного человека, например, или с конкретного действия. Выбираем фотографии, какие мы установили, ну, пускай будет так. Какие-то фотографии, например, вы захотите увеличить относительно других. Также нажимаем правой кнопкой мыши и тянем за любой угол. И также передвигаем ее на передний план. Правой кнопкой мыши нажимаем и на передний план. Она у нас появилась впереди. Допустим, пускай останется у нас так. Вот эти фотографии мы удалим выделяем фотографию, нажимаем на клавиатуре кнопку удалить, они у нас удаляются. Теперь нам необходимо убрать шаблон сердца. Вы можете его, в принципе, как оставить, так и убрать, изменить цвет, добавить также к нему каких-либо там сияния, сделать тень, отражение, подсветку сделать нашему нашей фигуре, где у нас тут заливку изменить, например, на красную подсветка, абсолютно любая рельеф, тень. Ну, в данном случае давайте мы ее уберем вообще нашу фигуру, чтобы показать. Для этого мы выделяем эту фигуру и нажимаем кнопку «Делит». Удалили. Как вы видите, фотография у нас из-за большого размера фотографий и малого количества, немного сердце вот такое неотчетливое. Не Можем вернуть наш, наше сердце. Здесь, в предыдущем слайде, у меня более мелкие, их гораздо больше фотографий. И благодаря этому можно было вывести четкий контур сердца, само, само сердце удалить Теперь мы с вами выберем фотофон Для этого необходимо, так, это, для этого необходимо нам открыть браузер и в поисковике выбрать фотофон Опять, если у вас есть, например, конкретная задача, что вы хотите на заднем платье отобразить, или просто какую-нибудь красивую картинку, здесь также в поисковике указываете. Ну, допустим, выберем такой вот фотофон. Можно с досками, можно каким нибудь цветочки, что-нибудь нейтральное по цвету, интересное. Выбираем просто правой кнопкой мыши «Копировать картинку» возвращаемся в нашу презентацию и э, вставляем и вставляем нашу наш фотофон также подгоняем его по размеру нашего слайда как мы сделали с фотографиями просто напросто Растягиваем. И теперь э, мы э, переместим наш э, фотофон на задний план. Для этого также правой кнопкой мыши. И нажимаем на переместить на задний план. Вот такая картинка у нас получилась. Здесь мы сердцем э, можем поиграть, куда-то его передвинуть. Для этого, чтобы все выделить все абсолютно элементы, фотографии, сердце, нам необходимо, опять же, Нажать Ctrl-A на клавиатуре выделились абсолютно все объекты, но фон мы оставим. Нажимая клавишу, зажимая клавишу Ctrl, мы один раз просто левой кнопкой мыши нажимаем на фотофон. С фотофона у нас выделение пропало. Теперь мы можем перемещать наше сердце. Допустим, вот так. Чтобы проверить, как это будет выглядеть, мы можем нажать на показ слайдов сверху и выбрать с текущего слайда. Вот как это так будет у нас выглядеть. Здесь вы можете также добавить какую-нибудь надпись, например. Выбирайте абсолютно любой шрифт, вид. Допустим, пускай будет здесь с праздником. Выбираем любой шрифт из имеющихся, какой-нибудь курсивный сейчас выберем, меняем цвет, размер, также если необходимо, немного изменим геометрию показа и проверяем с текущего слайда просмотр Красиво? Ну, для открытки, созданной своими руками, с большим количеством своих фотографий, возможно, будет интересно кому-то. Красиво. Итак, теперь нам осталось сохранить полученную картинку. Для этого мы выбираем «Файл», «Сохранить как» здесь выбираем место, куда сохранить. Пускай это будет та же эта папка, где мы взяли презентацию. Важно. Теперь вот здесь вот тип файла. Выбрать рисунок в формате JPEG. Чтобы у нас сохранился наш слайд в виде рисунка, а не в виде презентации. Здесь имя создадим. Допустим, сердце. Сохранить. Выбираем только этот слайд. Тот, который у нас был открыт. Все. Слайд сохранен. Возвращаемся к этой папке, где у нас, куда мы сохранили. Вот картинка сердце. Проверяем. Воля. Слайд коллаж с несколькими десятками наших фотографий, сделанных собственными руками. Готов. Можете отправлять кому-либо на день рождения. Поздравления использовать в титульнике, например, для оформления видео на YouTube. Ну и, соответственно, придумайте сами, где можно использовать такие, такие коллажи. Надеюсь, данное видео вам было полезно. С вами был Булацин Михаил. Ставьте лайки, если видео понравилось. Если не понравилось или есть какая-то конструктивная критика, то приветствую дизлайки. И, соответственно, ваши комментарии Всем спасибо за внимание, пока-пока